Приветствую всех вас. Но немножко погорячились, назвав суфием. Это как бы начали говорить после того, как я окончил мадресе в Турции. Туда я поехал после Северокавказского исламского университета в Мухачкале для того, чтобы выучить Коран. У меня всегда была такая мечта. Это трудно, конечно, это далось. То есть, может быть и на эту тему будут у вас вопросы. И мы читали там класси классическое богословие на арабском языке. То есть это те книги, которые преподавались непосредственно в Республике Татарстан до революции. Ну, забыли упомянуть также в Средней Азии я закончил Мадресе, когда был маленьким, то есть уезжал, ну маленьким, это мне было это в старших классах. То есть, я уехал в Чимкент, окончил Мадресе в течение года. Ну, до этого учился у нас Мухаммадьевич. Итак, то сегодня я хотел рассказать о татарском богословском наследии. Лекция она будет... Э, то есть у нее не будет особой структуры. Я расскажу обо всем о нашей великой истории, чтобы э, вы смогли задать вопросы. И дальше, если э, будет такая возможность, если будет угодно Аллаху, я буду приходить уже с другими лекциями, и э, они будут тематическими. Итак, ссылаясь на книгу и заявление нашего уважаемого ректора Рафика Мухаммедшина, ректор Российско-Исламского университета в Республике Татарстан, вообще в Казани был напечатан 30 тысяч наименований трудов до революции. Думайте в эту цифру 30 тысяч наименований трудов, и это тираж 50 миллионов примерно. Также первый Коран, первый Коран, он был напечатан именно в Казани. То есть до этого и в Испании он, был, он печатался, но это была перепечатка рукописей, различных рукописей. Это отдельная тема для разговора, то есть о каллиграфах. Есть восемь видов почерка, и практически на всех видах арабского почерка шрифта был написан Куран в свое время. Но первый Куран был собран при Усмане, -Ан. это третий сподвижник, третий халиф пророка Мухаммада, который был после Умара. То есть Абубакр он правил 2 года и 6 месяцев, после него Умар он правил 10 лет, Усман он правил 12 лет и 6 лет это правил Али. Еще полгода его сын Хасан, до того как его, то есть получились страшные события в Ираке, его казнили, казнил его сын Муауи Язид, до сих пор шииты проклинают этого человека, потому что он казнил э, внука пророка Мухаммада, саллиллаху После того, как в Казани мы напечатали первый Коран, это был 1803 год, это первое официальное издание, но до этого еще в Петербурге, по разрешению Екатерины II, Куран печатался также, и он был, называл, назывался «Ташбасма», басма это свинцовые буквы. Вы наверняка видели подобные книги, которые были печатать с оттиском. Первое издание состояло из 575 страниц, вот это второе издание, там уже более 700, конечно, количество аятов, оно то же самое. Uh, и также в арабских книгах мы начали находить некоторые изречения, которые гласили Куран нузил Афиль Хиджаз, Куран был не способ в Хиджазе. Uh, именно Хиджаз это арабский полуостров, куда входит Мекка и Медина, uh, Пури Афиль-Муср был прочитан в Каире, лучшие числы всегда выходили из Египта. У Акутибов и Стамбул написан он был красиво в Стамбуле, у Атубе Афиль Казан, а напечатан был в Казани первый раз. Поэтому то есть, этот город. По-своему он отметился в истории ислама. Также про наших богословов говорят, говорится во многих книгах, то есть в любой книге можно найти по фикко. Если мы будем изучать начало о временах намаза, то вопрос того, что в нашей местности не заходит ночной намаз в течение двух месяцев примерно летом, и как раз говорится камафи беляди Булгар». Это так же, как происходит в городах Булгара и близ него. То есть о нашем городе Булгар сказано и в древних трудах. Это Ибн Абидин говорит в своей книге Раддуль Мухтар, это и Имам Шурон Буляли из Египта. Это Нурулидах, Наджатуля Руах называется книга, на нее очень много толкований есть. Наши ученые они были известны еще тем, что разошлись по всему миру. Например, Мухаммад Мурат Рамзи, Аль-Казани, аль, аль это деревня, сейчас это, это деревня Иска Аль-Мет. Получается, от альмитиска это недалеко. Он учился в Казани у Марджани, затем он уехал в Ташкент, в Бухару, обучался в Бухаре, учился в Ташкенте, потом едет в священную Мекку, становится шейхом, наставником и преподает арабам. И он пишет прекрасную книгу, которая называется "Тальфикуль Ахбар", вот "Тальфикуль Азерфи Вакая Казанво малюки Татар", то есть длинное такое название. Она состоит из двух томов, она печаталась у нас в Казани, и вот это издание я нашел в Бейруте, привез оттуда. Он очень интересно описывает всех наших ученых, говорит о них. Подобную книгу вы наверняка знаете, Резаддин Фахреддин, называется «Атар». Слышали, да, об этой книге? Из четырех томов, по-моему, даже ее перевели на русский татарский язык. То есть мы ее смотрели в оригинале, и там можно отметить уровень наших ученых, что когда Резаддин описывает одного из них и говорит, что он до около 20 лет учился в Египте у него прекрасный арабский язык, он написал такие-то такие-то книги, он жил в такой-то деревне, у него очень много трудов, но у него был очень один большой недостаток – он не знал персидского языка. Итак, он описывает Мухаммад Мурат Рамзи, Аль-Казани, он описывает всех наших ученых и рассказывает… Находясь в Мекке, пишут эту книгу, она была запрещена царской властью в свое время. То есть она была напечатана в Оренбурге, после ее запретили. Сейчас экземпляры старые можно найти, конечно. И описывая их, в конце он говорит, что касается мазхаба, пути всех ученых. Если какие-то я слова говорю, религиозные термины, вы можете поднимать руку, или будет вопрос, то есть пояснить. Иногда я могу заговориться, при, произнести термин, который трудно понять на русском языке. Ва мазхабам", что касается мазхаба. То есть правовой школы этих людей, Фамин кул лигум. Что касается их вероубеждений, все они были суннин, они были суннитами. То есть в нашей местности, по никогда не было шиитов-юн матуридюн. И что касается масхабовой идеологии, они были матуридитами. Основатель этого, этой школы, Абу Мансур Матуриди. Он, его могил находится в Самарканде, он написал известную книгу «Таухид». И, по сути, это течение, это движение вышло как противостояние мутазилитам, которые в свое время захватили власть в халифате. И в арабском мире это был Абуль Хасан Ашари. И вот так образовалась две школы идеологии. Наша же школа ханафитов, она всегда была матуридитской школой. То есть это как два, две стороны одного яблока или два берега одной реки. Амаль, Что касается действий, правовых решений, все они, все эти ученые, ханафиюн. Они были всегда ханафитами. И среди них никогда не было заблудших, среди них не было тех, кто бы вносил в нашу религию какие-либо новшества, говорит здесь в этой книге. То есть шикарная книга. То есть, я... Трудно описать чувство, когда я увидел ее в Бейруте. Смотрю, это же Мухаммад Мурат Рамзи. Здесь еще она коротко написана «ММ и Рамзи». Подобная книга она издавалась, то есть в оригинале она у меня есть, то есть это шикарный труд. Затем однажды, когда мы были в Риаде и там, то есть такое собрание было интересно, много министров, ученых, мы сидели и ко мне, когда узнал, что я из Татарстана, подсел шейх профессор Самарраи, профессор Самарраи, вот здесь есть его фотография, Сале Махди Самарраи, то есть его наверное видно плохо видно, да? Он эту книгу, кстати, подписал, по-моему, да, он здесь даже ее подписал. Мы с ним общались, он возглавляет большой центр в Японии. И он рассказывает, он знает внуков тех людей, которые встречались с самим Абдурашидом Ибрагимовым. Абдурашид Ибрагимов, он тоже в Казани, вот здесь его, есть его фотография. Эта книга состоит из двух трудов, из двух томов. Здесь описаны все его приключения, так скажем, все его поездки. Как он объехал весь мир, здесь даже вот стрелочки можно увидеть, он объехал весь мир с проповедью. Он был, слово на русском, пропагандист, что ли? То есть Дай проповедовал ислам э, и дошел до Японии, построил первую мечеть в Японии. Сейчас на этом месте уже стоит новая мечеть, ее построили турки, турецкая республика. Э, и то есть первые мусульмане появились в Японии благодаря ему. Также вот сейчас на открытии мечети в Москве мы встречались с Муфтием Японии, что там муфти очень такой интересный, колоритный бабай. Что можно сказать об этой книге? Книга очень интересна тем, многие части переводились с татарского языка, с тюркского языка, старая графика. И здесь один момент, я его даже отметил, то есть долго смеялся. Есть же понятие «заяц» у нас в автобусе, когда бывают зайцы. И он рассказывает, что когда говорит, я ездил в Москву, а вот это переводит на арабском языке, переводит этот профессор, и он говорит, у них, говорит, очень странно, у них, говорит, в общественном транспорте вместе с людьми животные, говорит, зайцы запрыгивают туда и едут. То есть он переводил с татарского языка на арабский и понял дословно, что зайцы – это на самом деле животные, которые… Ладно, хорошо, что он других животных не называл еще. Что касается Корана, то… Шейх, известный ученый Бегиев, Мусаджируллах Бегеев он собирался, у него было собрание. И также в Атнинском районе я видел оригинал э, рукописи Марджани, где описаны недочеты, то есть те ошибки, которые были сделаны при печати. То есть где-то точка была забыта, где-то какой-то буквы не хватало. То есть сделали первое издание и были недочеты. Он все их выписал. Потом на основании этого в доме Апанаевых э, было собрание, где на первом собрании присутствовало около 500 человек в его доме. То есть, какой дом должен был быть? Сыркатибом этого собрания был Ахмад Хади Максуди. Все слышали о нем? Ахмад Хади Максуди. Ахмад Хади Максуди он похоронен на старотатском кладбище, недалеко от могилы Тукая. Знаете, да, где могила Тукая? Рядом с ней, оказывается, находилась могила шейфу Ислама Хамиди. И Тукая похоронили именно рядом из уважения к шейху Исламу Хамиди. Но потом, вот, наверное, в советское время переделали у могилу, у шейху Исламу Хамиди он как бы не авторитет уже был, уже разровняли, но Тукая похоронили рядом с ним из уважения к этому великому ученому. Шейху Исламу Хамиди он написал очень много трудов. У него есть один из шести известных толкований Корана на татарском языке. Называется Иткан. Также у него есть э, извест, интересная книга, которая толкует книгу Амали. Амали это книга по вероубеждению. Вы же то есть, теологию изучаете, да? То есть, или здесь разные студенты? Собственно? Нет, теологию изучает, не философский здесь историю изучают. И а, хорошо. Конечно. А, арабский язык? Да, конечно. То есть терминология арабского языка знакома, да, немножко с ней? Поднимите руку, кто, кто арабский, язык? арабский язык? Ну, ответит. То есть уже а уровень, разговариваете, да, если… Начинаем. Ага. То есть и, и теперь я как раз хотел прийти к арабскому языку. То есть сейчас мысли, они разбегаются. Хотел прийти к арабскому языку. И старая методика, которая преподавалась в наших мадресах, она вообще уникальна. То есть сейчас вы наверняка учите породы. Породы учите, да? То есть 10 пород говорят, наверное, вам. фа эля ю Или на каком курсе вы? Этот? А, первый. То есть еще к породам не пришли. К падежам. То есть три падежа, да? Три падежа пришли, да? Уже начали это изучать. То есть... Арабский язык – это такой язык, который будет насиловать мозг. То есть это сложный язык. На самом деле это очень сложный язык. Это как вот для иностранцев, чтобы понять, изучать русский язык. Очень много э, исключений в этом языке. Очень много исключений. Но старая методика, она мне прекрасна. То есть нравится тем, что я учился в Мухаммадии, видел, как то есть мы изучали породы, как там винительный падеж. Что-то мне было сложно. Мне казалось это сложным. Но изучая старые книги, например, у нас в Татарстане изучались такие книги, как «Амселя». Бина, Максут, «Айзи», то, то есть она называется Тасрифу Айзи». Потом идет Наху, это сарф. Четыре книги по сарфу. Потом следующая, это на русском Морфология, по-моему, будет называться, да? Или Синтаксис, нет, Морфология. Затем идет Наука «Нахву». и там «Авамиль», который назвал Шейх Берги, написал Шейх Биргиев, потом Илгар, потом Кафий ибн Хаджев, и потом Муладжами. Кстати, я всегда думал, изучали у нас Муладжами или нет, и буквально недавно чисто только нахожу книгу Мухаммад э, Мухаммад Закира Чистави, его личная книга из его библиотеки «Муладжами», которая была напечатана в Казани в 1904 году. То есть очень удивился, очень обрадовался, потому что мы ее в Турции изучали. Оказывается, она у нас проходилась. сложнейшая книга по грамматике. И как раз, э -э почему я был в Чистополе, мы презентовали новую книгу, которая называется «Табсырутуль-Муршидин». «Табсырутуль-Муршидин фи адаби машехи хвалидин». Очень прекрасная книга о культуре, поведении, о адабах. Ее написал э -э, Мухаммад Закир Чистовый который был около 40 чем-то лет, 49, если не ошибаюсь, лет, он был имамом в мечети, который сейчас называется Нур. Мы теперь вот конференция прошла, говорю, почему она Нуром называется, а не именем э, этого известного ученого. И он был учителем первого муфтия Дагестана, Сейфулакады. Первый муфтий в Дагестане, он, был, он учился в Чистополе и был учеником Мухаммада Закира Чистави. И после того, как Мухаммад Закир Чистави умирает, он ему дает наставление поехать в город Троицк, и там другой татарский, известный богослов. Знаете кто-нибудь? Полное имя? Зайнула? Расуль. Зайнула Ишан Расулив, правильно. То есть его могил тоже находится там. У него был прекрасный мадресе, который назывался Расулия, и вся Средняя Азия приезжала к нему. То есть великий ученый. То есть почему я сказал о Муладжаме? То есть, если просто вам рассказать об арабском языке, который преподавался раньше, это тоже касается истории, потом я коснусь печатания Корана. Например, в арабском языке. Арабский язык, он очень простой на самом деле, если его изучать по старой методике. Есть 24 формы слова. Вот в русском языке мы берем любое слово. Вот Ходить. Мы теперь, нужно его нам просклонять. Я пошел, пришел, обошли, иди, ты иди, не иди, не приходи, обойди. То есть, мы как бы играемся с этим словом, делаем сарф на арабском языке сарф то есть мы склоняем это слово спрягаем чтобы получилось предложение и в следующей четвертой книге которая называется тасриф айзи там говорится и Алям, знай Анна тасриф что тасриф и от тагир, что в языке это изменение или амсилтель мухталифа разные примеры илиманиль ма максуды чтобы достичь одной цели для тахсу или бега потому что не бывает никак кроме без этого. То есть невозможно. И потом объяснять, что к слову бывает «салим», здоровое слово, «гайрусалим», нездоровое слово, как они преобразуются. И в арабском языке всего 24 формы глагола. И ты их заучиваешь, и можешь спокойно уже склонять. По сути, это несколько дней работы. Нет, на самом деле это очень просто. Например, берем слово «дараба» – «ударил». Или, ну нет, лучше ударять не будем. «Насара» – «помог». Прошедшее, это слово «прошедшее время». Следующее слово «янсуру» – следующая форма. Это «будущее» или «настоящее время». Это значит «поможет» или «помогает». «Насран» – «помощь» – неопределенной формы глагола. «Унсур» – «помоги». «Ансар» – «очень сильно помогает». То есть 24 формы. То есть раз, различные виды слова. И сюда мы можем теперь поставить любое арабское слово. «Дарабан», «ядреб», «идреб» – «ударь». «Мадраб» – «место, где ударяют». «Мидраб» – «то, чем ударяют». И, и, или, например, слово «катаба» написал, я «яктубу напишет» или «пишет», «катбан» — писать, неопределенную форму глаза, «уктуб» — пиши, «мактаб» — мы говорим же «мактаб», да, «место, где пишут». То есть на, арабском, на татарском языке это уже воспринимается как школа. «Миктаб» — то, чем пишут. Просто же. Теперь каждое слово можно просто просклонять. Есть всего 14 форм, то есть как можно просклонять это третье лицо, второе лицо и первое лицо, и всего два вида. То есть третье лицо... Это то есть мужской род, э, насара, насара, Насару, помог, помогли оба, помогли все. Насарат, Насарата, Насарна, то есть это третье лицо, потом жен, э, второе лицо, то есть это мужской род, женский род, мужской род, женский род. И я Насарту, Насарна, я помог, мы помогли. Просто все ты заучил вот эти формулы, и теперь ты склоняешь арабский язык. Теперь пришли к нахву, то есть мы весь сарф уже прошли, пришли к нахву, к грамматике. Вот в арабском языке вы наверняка видели, что пишут без огласовок. Видели? Кто-нибудь умеет читать Коран в оригинале? Есть, да? Он все знает, и все, только Коран он может читать, да? Арабский, то есть Куран, пишется с Для чего? Потому что в арабском языке есть 10 видов караата. Есть 10 видов чтения. 7 из них сахих, но вообще есть 14 видов чтения. То есть у нас здесь в Татарстане вообще во всем мире распространено чтение. Хаф сан то есть вот этот карат хавса хафс, карат от имама асама. То есть мы читаем этим видом. Это диалект миканцев курайшитов Но есть и другие диалекты, когда слово немножко видоизменяется, но смысл от этого не меняется. И для этого ставятся харакаты, огласовки, чтобы человек правильно читал э, божественную книгу, чтобы не, не ошибался в произношении. Теперь пришли мы к Наху. Например, есть всего 100 частиц в арабском языке, которые делают какое-либо действие для тех, кто арабский язык изучает какое-либо действие для слова например есть 19 букв которые если оно в начале слова стоит то после слово всегда будет читаться с касрой касрой то есть ну со звуком и например этих букв всего 19 ты их учил и все 19 букв все я сказал первое б да с буквой например сам «билляхи». Поставили «б» перед словом «Аллах», то в любом будет, не будет читаться «билляха» или всегда Обязательно «билляхи». Второй я сказал «мин». «Мин Аллахи». То есть «мин Аллаха» не будет. Просто же. То есть когда одна из 19 букв встречается в предложении, то следующее слово всегда будет читаться с «и». Теперь идет пять букв, которые делают всегда «фатху». То есть ставят огласовку сверху. Это «Инна анна ка анна лякина ляйталяля». А пять, пять слов. все, Стоит «инна Аллаха». «Инна Аллахи» не будет никогда. Просто же. Вот все, весь арабский язык. Затем, затем остается баляга, красноречие, но ну, это немножко сложно, и все. Там, там немножко сложно на самом деле. Есть хорошая книга по, по баляга Ахмеда Хади Максуди, когда описывается, что есть э, хакикат, есть истина, есть истиара, то, что относится к истине, есть маджаз, аллегория. И в арабском языке оно бывает 29 видов. Ну это немножко сложно уже. Ну вот так, что касается грамматики, это просто. Что касается Коран, то наши ученые собрались в доме Апанаева. И пришли к выводу, что Коран должен печататься только по Расме Усмани. Что такое Расм Усмани? Кто не слышал такое понятие Расм Усмани? Коран в мире печатается двумя видами. Двумя видами – это Ичтихат Мулла Аля Аль-Кари, его печатают в Турции, но в этом году они уже отказались от этого и будут печатать по Расме Усмани. Что такое Расм Усмани? Это когда при халифе Усмане, рода Ан, было собрание, большое собрание, и э, ученые собрали все записи Корана, которые существовали на тот день, и собрали его в одну книгу. Собрали в одну книгу, чтобы он не потерялся и не забылся. То есть очень много было хафизов, знатоков Корана. Они прочитали эту книгу. То есть ошибок нет, все идеально, хорошо. Затем они ее скопировали, делали шесть экземпляров и раскидали, разослали по всему миру. То есть в Куфу, Басру, в Медину один остался. То есть это один вот сейчас находится в Санаа. В данный момент они находятся где? Один находится в Санаа, это Йемен. Оригинал, то есть в большой мечети в Йемене, этот мусхов относится к Усману родалан то есть оригинал. Мы всегда можем проверить свой Коран, что нет ошибок. Один находится в топ Копы сарай, знаете, да, топ-капы сарай в Стамбуле? Ну, вот это, все же смотрели, Мурем Султан, там, все с ума сходили, все бежали туда. Вот там лежит сам большой Коран, то есть он такой большой оригинал, он хранится там. Третий экземпляр, хранится тоже в Стамбуле. Музей ислама и турецкой культуры находится там. В Каире их два. То есть в Машхат место есть тоже, и еще тоже в музее лежит. В Каире их два. Затем в Петербурге, там мы насчитали 70 чем-то страниц, ой, 130 чем-то страниц, сейчас не, заб, не, не ошибаюсь, в Петербурге. Но, к, к сожалению, он, когда он, его привезли в Уфу, немножко он полежал, прежде чем его отвезти в Ташкент, там одну страницу, она как-то исчезла. Наверное, я не знаю, для бараката ее оставили в буфе где-то. Я потом ее увидел у Талгат Хазрата Джудина в кабинете. То есть ее долго искали, у меня турки спрашивали, где это, я говорю, у Талгат Хазрата. То есть они удивились, я говорю, в столовой стоит. Хорошо, и э, он уехал в Ташкент, и семь страниц опять тоже потерялись, когда музей недавно Муфтиату передал, семь страниц опять куда-то исчезли. То есть, там сумму называли, вроде, этот, не бесплатный исчезли. Также в Германии было 7 страниц найдено недавно. В Германии в музее, то есть 7 страниц оригинала. Это тоже все отсканировано, оцифровано, поэтому все это в наших руках. И сейчас в Казани мы передаем новый, то старый наш Коран по-новому. Казан-Басма, мы его подогнали под мировой стандарт. Сейчас наша комиссия наших хафизов, часов Корана, они занимаются день и ночь этим делом. Вот в скором времени уже этот Коран будет переиздан. Почему мы хотим пересдавать именно свой? Потому что ну, это наша история, это наша гордость, и это первый Коран, который был вообще когда-либо напечатан в мире печатным образом. Но там еще другие вопросы есть, конечно, разногласия в Расме, то есть сколько должно быть количество букв в этом или том слове, то есть огласовки. Во-первых, огласовок их никогда не было в Коране раньше при Пророке, огласовок не было при Умаре, Усмане, при, во время правителя Али, Радаллаху это четвертый праведный халиф, он поручил это дело Абу Асваду Ду Али. Был такой э, ученый, он был основателем вообще науки наху, грамматики Абу Асват Дуали, и он поставил, поставил красным, красными чернилами, поставил точки, как правильно читать огласовки, чтобы не было э, недопониманий. Потому что Абу Асват Дуали, к нему обратился Али, правитель, ты говорит, должен проставить так, чтобы люди не ошибались. Он говорит, я говорит, это не смогу сделать и отказался. Но однажды он, когда пришел в одну мечеть местности, где-то там в деревне, он услышал как э, человек читает Коран, «Инна Аллаха бари умминаль мушрикина ва-расулюх». ва, ва говорит, Аллах далек. Если так прочитать, то получается, что Аллах далек от его пророка, Ой, Аллах далек от мушриков, от э, многобожников и далек также от пророка. И тогда он удивился, потому что надо прочитать о-расулюх. И, расу... и, рас... и посланник тоже далек от э, невежд от лицемеров, от вот этих многобожников, как и Аллах. То есть одна голосовка, она поменяла весь смысл. Например, также э, в Суре Маида, это шестой аят Суры Маида, э, пятая сура, практически в самом начале, первая страница здесь, вторая страница здесь, аят, и там перечисляется, и «Изакунтум илясу саляти», когда вы будете совершать намаз, «фахсилю вуджуха, кумойте свои руки», «Во э, а, айдия кумиляль марафик», «Мойте свои руки по локоть». Уамсахубиру, усикум, протирайте свои головы, у арджу, лякум и лялькабай, и мойте ноги по щекутку. Описывает сваяти. То есть, как брать ритуальное омовение. И теперь были люди, которые прочитали не арджу-ля а прочитали арджу ли То есть одну огласовку поменяли. Что получилось? Туда получилось не мойте ноги, а протирайте ноги. То есть не мыть и протирать, что и делают шииты успешно сейчас. То есть, в Иране они не моют ноги, а протирают только ноги. И вот, вот так и вот идет разногласие. Поэтому было, было важно поставить правильные огласовки, чтобы не было разногласий. Но ну, когда мы были в Тегеране, я специально взял Коран, купил... Вообще я, у меня большая коллекция, я собираю Коран, где, где какие издаются. То есть мне вот очень интересно, то есть немножко, когда учился в Турции, занимался каллиграфией, но не так успешно, как наш, можно даже назвать смело, великий Рамиль Насугулов, потому что он единственный в России, как я знаю, который имеет и джазу, с иснадом до самого пророка, то есть до имама Алинлахуан, на каллиграфию. То есть самоучек очень много, он профессионал, на самом деле, вот у вас здесь везде вот это все его работы, их сразу можно узнать. То есть любую работу ее можно узнать, профессионал, если вы немножко занимались каллиграфией, потому что у каждой буквы есть свое правило. Кто-то просто берет там, я не знаю на что опирается, просто пишет, как ему угодно. Но он профессионал, то есть от него можно учиться, от него можно получать и джазу, потому что это очень важно. И наш пророк даже говорил, аль-иснаду минадин. Иснад цепочка преемственности, она от религии. Поэтому во всех науках наши деды, наши прадеды, они всегда получали цепочку. Если Куран, то обязательно читали Коран, изучали его, и была цепочка до самого пророка. Если это наука хадисов изречения пророка, то была цепочка до самого пророка. Если это любая наука, там была всегда цепочка преемственности. Это очень важно. И если такая цепочка есть, преемственности она должна быть, э, то религия она никогда не испортится. Например, приходит человек и говорит, что вот этот хадис пророка, он означает то-то и то-то. Мы ему говорим, откуда ты взял это понимание? Он говорит, что вот я получил его от своего учителя. То есть это письменно подтверждено. Тот в свою очередь получил от своего учителя, от своего. И так это понимание идет от самого пророка. Приходит мистер Х и говорит, что... Это означает то-то и то-то, ссылается на какие-то свои меркантильные интересы или просто что-то говорит. Вот таким образом начинает портиться религия, потому что то есть все призывают к тому, к чему призывает их страсть.